Серебряный призер Олимпийских игр Пьячхани, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгений Медведев сможет присоединиться к группе канадского тренера Брайна Орсера не раньше, чем в середине июня. Медведя перешла в группу Орсера от своего прежнего тренера Этери Тутберидзе. Мать фигуристки Жанна Девятова рассказала о ближайших планах Евгении. В частности, она заявила, что Медведева не сможет отправиться в Канаду раньше середины июня. У не запланированы несколько выступлений в Японии в период с 21 мая по 11 июня. Впервые два уикенда намечено выступление в рамках японского шоу Фэнтези Он Ice, после чего Женя должна приехать в Ногану и принять участие в специальном шоу олимпийцев. Соответственно, наш отъезд в Канаду может состояться только по окончании этих мероприятий. На прошлой неделе Евгения завершила сотрудничество с тренером Этери Тутберицы. Спортсменка будет работать в Канаде под руководством известного специалиста Брайана Орсера.